Приветствую всех любителей видеоигр. В этом видео покажу, как мы обычно проходим контракты. Ну, при получении хороших моментов для вас. Надеюсь, в скором времени выйдет еще одна нарезка по фасме. Ну, приятного просмотра. Так, Распять о благовонии сфоткать, да. Что по старинке? Но сфоткать, призрака это твое. <плот> У меня в голове было всегда так, если призрака я вижу, в панике, что он сейчас меня по-любому догонит. А как я. В... Мне до сих пор в голове не укладываются, как можно просто бегать от него. Я, конечно, понимаю, что это реально, но мне так страшно. А но ты ну, как у бегал, меня до сих пор восхищает. Я, конечно, О, блин, оч... очковал, когда бегал от него по кругу. Но я просто очень надеялся на свой план как раз. Из дивана, я же говорил, поэтому мне было не так страшно. И тем более он бегал за тобой, потом подумал, да ну нафиг! И его убил. А он ведь должен был вот вот вот пропасть, потому что мы сидели, не знаю, уже долго. Ждали, когда он сначала до нас дойдет, потом до нас дошел. Я думал навернуть пару кругалей. Он меня причем не догонял, он останавливался из диван. И он бы съебался. Но он Так это, кстати, демон тогда оказался. Угу. Угу. Да. Причем, это... когда я взял вначале мощный фонарик первый раз, я подумал, да разницы нет. А когда с мощного на обычный пришел такой, не да. разница есть. И хорошая разница. Блин, ну если будет быть угу. тут каждым призраком по-своему, это будет, конечно, серьезно. Ну, они, во-первых, элементы хоррора добавят, там, вот, например, летающие тарелки, да, вот все, что видел в хоррорах, в фильмах, вот все, да. вся, всякие такие вещи добавят, чтобы ты пугался каждого писка. Так, там, зажигал, так кстати, ты взял не ключики? Раз. Да, Не-не, да, оставь, оставь, да. оставь, это запасная. Ага, это запасная. Да. Да. Так, я Я всегда теряю зажигалки. Так, это я беру. А, все? Так, видеокамера и, градусы. и градусы. Всё, я готов. Нам надо научиться как-то находить у комнату призрака, если не знаем ее примерное местонахождение. Да, Дай я, нам я знак. А, а, да. Какой, Почему? А, не, тачке, в не. А, не, не, не, не, не. А, не, не, не, не, не, не, не, так. Ладно, ты пока можешь да, без света. Дай, дай мне знак. Ой. Дай, дай мне, мне знак. Да. Я выключил эту сферу и... Вот чего? Поговори, Поговори с... со мной. Сколько, сколько тебе хотят. лет? Так, на кухне свет я лет. А, вот, еще главное изменение. Нет, сколько сколько тебе лет? лет? Они хотят избавиться от болтовни, чтобы нажимаешь, да. ну, чтобы нельзя не надо было с призраком болтать через микро. Они хотят это заменить. Чем? Или разнообразить. Ну, тем не, не знаю, я так понимаю, нажимаешь, например, на Б, и там 1, 2, 3, 4, например, будет. Варианта. -а -а -а. Говори со мной. Да, да, Боль я сколько понимаю. Сколько тебе лет. А вот это, кстати, неплохая идея. Я считаю, что... Я согласен. Что Можно так и так, и так оставить. Ага. А, да нет, просто распознавание плохое, понимаешь? Вот в чем фишка. Угу. То есть им приходится добавлять, допустим, да, там... Да, и нам знак. Блять, опять, поход, какая-то залупа. Мне опять то не срабатывает а мп должно прям вплотную срабатывать к призраку не так. я выключу в подвале снег по снег этот цвет. <смех> а где подвалест <смех> а вот он снег да, а? дай мне знак может по имени давай его называть чтобы он психовал сколько тебе лет сколько тебе лет конечно да, Сколько тебе лет? лет? Так, я еще сюда кинул, значит, последнюю третью, вот. То. вот. Так, ну ладно, а, она. Сколько, Сколько тебе лет? лет? Вот так вот, делаю, вот, так вот так, что еще? Датчик МП пока здесь брошу, пусть Он что вообще не сигналит. Да, поля... ладно, так не получится. Опа, по 9, Сколько, Сколько тебе лет? лет? А если я дверь Пойду я за второй камерой. Ты здесь? Так, я рассыпал соль, соль, соль, соль, соль прямо перед входом. Отлично. Да. Угу, да. Ты здесь? Так надо на свету, говорят, но нет, не отвечают. Сколько Столько тебе лет? лет? Ха, такой. Ну спроси где О. есть. О. Тихо. Ну непонятно, что-то только ты что-то скрывать блин перепугай только свои, свои, свои ты здесь? здесь я свет выключил в прихожей хочу посмотреть на этот на огонь дай нам знак, знак. сколько Ой, тебе? тебе лет о пятерочка активный о так в этой комнате вроде бы тихо я хочу так перед этим он значит Перед подвалом он ничего не тронул и перед.. О! МП. Сработал МП? Да, возле этого, возле гаража. Могу О, понять ага. где. Бегу туда, бегу к тебе. Подожди, нужно распятие взять. Распятие кинуть в пару комнат. Да, кстати, да. Ой. Так, я иду за ультрафиолетовым фонариком. И что, мне еще одна рука есть. И... Я возьму два раз пяти тогда. Да, чуть -чуть уже не так, так, один, он, значит, кину давай. Да. Один кину, давай, вот в эту комнату на всякий случай, вот в эту где ты сейчас, да, вот сюда. Да, давай. На ковер, нормально? Так, здесь температура 10 градусов. А, привык, на а второй ремонт. кину тогда в гараж. Второй кину в гараж. Да, здесь вот. Да, не знак. знак. Что так страшно, что я когда говорю, дай мне знак, я боюсь, что он сейчас как орнет Я обычно просто поэтому и спрашиваю, типа, это самое. Типа, где он, возраст. Ты здесь? Ага. Боже, ты сзади меня. Нет. А ты шкафчики открыл, молодец. Я, да, я Смотри, первый раз она наступила возле входа, а второй раз возле этого. То есть она далеко ходит, смотри, это очень далеко ходит. Свет выключаю. То есть это не. О, блин. Я же сказал. Я, я предупредил заранее. Кость, кость, кость, кость. Бля, мне фоткал. Хоть... А, ты ее сфоткал? Нет, ещё. Я бы ее забрал, если бы я сфоткал. Я там сначала А, ну логично. Так, пока вот так. Логично. Где, -то, где, -то, где -то а. На улице дождь, а мы селим, а мы О, МП Опа, МП, а, МП Дай мне знак, знак. А где кость? В дальней левой комнате Вон, вон, вон, вон, вон, вон Кость -то. Так, значит, сюда кидаем П Где болталка моя? Я постоянно кидаю куда-то болталку и забываю Ты так же всегда делаешь? Или да. ты человечница? Ты думаешь, вот на. Офига, как она тут. Ты здесь? Сколько тебе лет? А ты с фонариком ходишь этим, да, да особо? С фонариком, да. А что у нас по заданиям, я забыл? Я тоже. А свечу, свечу благовонию надо? Мы еще чуть так, Там квестик, я помню. Там что-то с было. Сфоркать? А... А да, при помощи благовония, пока он преследует жертву, блин, это жестко, это очень жестко. Подожди, а рассудок у нас как? Рассудок, рассудок, рассудок. 54, готовься к атаке потихонечку. Тем более, что активность нулевая, да. Сейчас он психонет. Так, термометр у тебя, да, если что? Нет, на улице выкинул. Нет? Я что-то ничего не нашел. Может быть плохо смотрел, конечно. А он что-то со мной особо не болтает, еще еще. Давай-ка мы заставим его свечку. Чи-то. Во-первых, одну поставим сюда. Вторую поставим. Это Ты закрыл дверь? Нет. Призрак, атака. А, атака, атака, я не успел зайти. Так, он пусто справа. А я могу в окно посмотреть, не в окошке. Смотреть на него. Если он там пройдет, да, увидим. Знаешь, как я это понял? Да, где, я где, обычного где, фонарика где? не оказался. Начало везде все мигать, короче. У меня же обычного фонарика нет. О, я, без, я под дождем, в принципе, я в безопасности. Я заболею, но... Где лучше, безопасность? Призраком лучше, или под дождем на улице? Наверное, под дождем на улице, нежели тебя убьют. Блять, он у меня дверь а открыл, будешь. ебаный хуй! Я хотел попить, я сижу, хочу попить, а он у меня дверь открывает, блядь. Так, ладно, я даже... ты выжил? Да, да, еще живой. А. Скажи мне, дверь открылась? Нет, мигает все еще. Все, давай. Да, да. Свет ты без фонарика, страшно, а ты где? О, О МПшка орет. Где фонарь? Я больше ни ногой без него никуда. Э. Я посмотрю, раз пять он тронул. Это благовонию-то надо бы зажечь. Подожди, сейчас будет атака как-то. А куда я фонарик-то делал? Когда атака будет, ты Все, один я кинул на... туда, один я кинул сюда на ковер, по-моему, куда-то, да? Нет. Один я кинул. Блин, я вообще шел к тебе, чтобы камеру посмотреть в комнате точно. Пойду камеру посмотреть. Нет, здесь не сработало ничего. Нет, но но кажется, это не его комната, я понял откуда он шел, кстати? а? Откуда справа, когда я сидел в шкафу? То есть, скорее всего, где-то с кухни. Да? Ну, с той стороны где-то, да. Это может быть еще задняя комната. Это еще может быть машинная комната для машин. Так я возьму вълговонью? <связь> что это еще у нас может быть? <связь> я попробую, знаешь, что сделать? Стрэтаться от риска, когда будет рядом, зажечь ее. Плохая идея, да? Ну, звучит не очень обнадеживающе. <laughs> а я попробую. Но он ничего... А, подожди, пойду. Нет, я не буду выходить. Смотри, как только я вышел, он напал, кстати, забавно. Да, я тоже это, это заметил. Значит, а куда я кинул еще одно? Я помню, Вероятно. там ковер такой был красивый. Ты мог вот здесь слева, а нет. Там ковер такой красив... красивый был. По-моему, сюда. Так, вот, нашел. Вот, нет, нет. Не так сработал. Есть? Вот этот безопасный дом. Так, да, так. да. Так, так, так, сюда. Этот благовоние сюда кидаю. а ага. у шкафчика. Ты если что, типа поднимешь? Да. Блять, она. За... Блять, нет, не сзади. Где, -то, где, где-то где слева. Э, я слушаю. Она её. за стеной. Она сзади тебя за стеной получается. Всё, иди сюда, иди. Давай, закрывай. Интересно, убьет она мель нет, если я благовоню? Опа. А, раз закончился так. А, наткнулась. это, наверное, на распятие наткнулось. Так, сейчас. Секунду. Конечно. Опа. Но... Может, реально на распятие долбанулось? Вот да, вот там некогда. Вот раз расп... Нет, тут нету. Нету там раз, она просто придумала. Знаешь, где она еще может быть? Она могла быть в комнате, которая за камерой, ну там слева, слева комната вот там, да. Не, не, не, не, -не связать тебя, которая комната, вот это Блять, я здесь все точно не выбью, не выбьет, определенно. Так спокойно. Я так. Слышал? Потом по Не, здесь тоже целое все. Два раз пять. он ну чуть... Да. Только как мы отпугнули ты ее, мне интересно. Я тоже не могу понять. Может, она соль Дай Давай. А, прикинь, реально, наступила на соль отменилась. Бля, было все. Она сейчас делает такой первый раз. О, смотри. Остановить призрак распятия. распятие. Только что распятие были целые. Вот. Нет, значит, нет. Значит, она где-то у колод, Просто плохо обратил внимание. Нет, я хорошо обратил внимание. Пойдем я еще раз посмотрим прям, хорошо. Нет, там не было сейчас фазоход Я посмотрел, там фазоход И должна начаться и резко пропасть Ну, не, типа, якобы не начаться, я бы сказал Где ты два раза пять Вот а потом... это первая, вот первая, ой Первая, первое... нет, первая у нас Первая здесь Вот здесь первая Блять, фазоход а. Ты в шкаф у себя, там иди Нет, там, нет, нет, там, нет там я тебе Давай, давай, закрывай Закрыл. Опять откуда справа вот Слышишь, да, тут справа да. По-моему, этот призрак ползает. По полу Благовонье забыла. Да. Плохая идея была, да? По-моему, плохая была идея. Да, хотел проверить, меня задачи задаче благовония. Да, я помню. Блять, это... Израик у нас три штуки. И у нас даже нет ни одного доказательства. Да, вообще пиздец блям надо было им сюда отнести на ну, ⁇ баный шкаф. да кстати Попали. сейчас отнесем я так понимаю ты не хочешь попрыгивать, фоткать ее да Отк... я прям не очень говорю желание, но я могу приоткрыть верх а. а уже приоткрыть поздно да да да да да да да да да да да да да подберем. да да да да да да да да, мне кажется, надо кушать справа. Подожди, сейчас я выйду, я посмотрю, сейчас там с распятием, с распятием, что у нас. Да, О, да. не с распятием, а с... Ну, если что, пока в шкафу Так, ладно. Пусть. Нет, не, не считалось, не считалось, не считалось. Надо именно остановить, получается. Так, она я -то не хочу предметы тратить, но... Это я слышу. Надо спугнуть. То есть, надо прям, когда рядом-рядом будет проходить, включать. Заходишь, нет? Я захожу, да, зашел. Мне кажется, она где-то... Вот я да. слышал, она где-то постоянно справа дверь открывает. Я думаю, что где машина, блядь. Не знаю, почему-то мне кажется. Да, и здесь соль. Пойду-ка я за камерой. За штативной камерой. Я слышу ее. Слышишь? Да как взять? Как ты ее слышал, блядь. Вот. Я ее слышал, но, знаешь, какие топоты. Тук-тук-тук-тук. Вот, смотри, в порядке крестик, в порядке крестик, вот в порядке блядь, крестик, по блин. Блядь. Вот здесь. Мы шкаф, уже не по плядь, сможем вот что сделать. Прямой, прямой я... Да там МПшка, ничего? Да ничего, блять, иди сюда. Идешь? Я тут. Я не в другом. Ты в другом. Окей, я закрыл. Я в другом. Я закрыл. Тоже. Четыре МПшка, 4, 4. Она у меня. Да, я слышу. О, у меня. А! У меня. Но она не спугнулась. Нет, из шкафа не работает. Если Благовоние ты... из шкафа не работает, да. Ты два только благовония взял? Там я, третий есть. Две, да, я, по-моему, докидывал один, да. А эти предметы, по-моему, возвращаются, если ты живой, поэтому ничего страшного. Ой, ко мне зашли. А, да, само собой. Всё, съебалось. Четыре, четыре мпшка, четыре. Не пятое вообще никак. Все. Значит, скорее всего, это должно быть. Отпечатки буду искать. Я уже искал. Я Но она как-то, смотри, она как-то быстро трансформируется в атаку. Да. То есть там 8 секунд не успевает пройти. Так, все, я пошел смотреть камеру. Вроде Давай. Подстал, Если что, в шкаф спрячусь. Две комнаты, две комнаты, две комнаты. Посмотри, рассудок наш заодно. Да там, блядь, меньше 15% уже, по-моему. Ага. Тебя свет-то выключил, свет-то не выключил на кухне. На кухне похуй, главное в машине. А ты дверь открыл? А, тебя здесь нет вообще. Нет, я не пробовал. дверь. Есть огонек призрачный. Да, нашел. Я знаю, откуда она идет, сучка. Тихо! Тихо, тихо, тихо. Она реально топает там. А, чувак, она если ч? О, прям около входа стоит, где я датчик движения, помнишь, ставил? Вот ты сейчас прям туда идешь как раз. А, она здесь? Да. она вот Огонек, да? Да. Нет, огонек не здесь. А где машина? Ты видел, где камеру бросил? Прям, То есть она не? прошлась там, а огонек где тут? Огонек там, а прошлась она тут. Огонек показывает ее место нахождения. <звук> ее комнату. Вот, я видел огонек, поэтому <звук> заебись. Вот он летает, пылинка такая. О, опять призрак прошел, снаряд за тобой идет. Стоит на проходе, там датчик движения не умолкает. Это я прохожу туда-сюда просто, наверное. ну я же вижу, где ты ходишь, тут на карте же видно. Угу. Смотри, вот, вот только сейчас прекратило гореть зеленым, а ты уже давно оттуда ушел. Блин, слушай, она что-то все открывает, закрывает да, двери. Да за тебя причем. А, охоты. охота. Справа. Интересно, а -а -а. Как у тебя с окна сходу. Ну да, она где-то там, она с правой стороны где-то. На рассудок по нулям там, наверное, да, уже? Эй, как там тебя зовут, иди ко мне, я в окошко стою, жду тебя, куда сходят. Тихо! Это ты сейчас сделал? А, бэн ты бэн? на Б нажимал? Да, почему-то она ребит, кстати. Я твоя! А -а -а -а -а. Она не идет в эту я комнату. Я думал, меня убили! А, блядь, нет. Она что-то в эту комнату не идет. Я прямо около окошка у дверей стою, чтобы фоткать. Что, будешь фоткать призрака или уезжаем? Так мы еще даже не знаем, что это за призрак. Угу. Такой обиженный. Все, фазоход кончилось. Я к тебе, братец. Я тебя же не брошу. Зато -у я призрачный огонек уже нашел. Уже что то Надо книжку туда бросить. Пойдем со мной, пожалуйста. Пойдем. книжку взял. К тачке, к тачке, к тачке идем. Угу. Не прям в тачке, а где я камеру бросил, так здесь опять света наключил. Вот здесь, вот здесь <с я оставляю книжку. Вот здесь она, вот здесь она тусует. Вот это ее комната. Вот прям где-то сейчас. Иди назад, иди назад. Куда ты пошел? Пошли сюда. Я хочу посмотреть отпечатки. Ладно, посмотреть отпечатки, я пока отошел. Так, что еще можно там завязать? Так, это ее комната. Раз пять у нас выполнено. Хотя. Иди сюда, иди сюда. Иди ко мне идешь. Давай закрывай. Закрывай! Закрывай! Не закрывается! Закрыл, я закрыл, я закрыл. Я закрыл. Я закрыл. правую держу. Ты левую, да? Да. Сфоткать, это она открывает? Это я, это я. А, -а, а! Я боюсь, что я не успею сфоткать, она просочится к нам и убьет кого-то из нас. Да, она, она может же в шкафу убить, я видел конечно, у тебя на видосе. Конечно, да, меня уже убивали. Ладно, я отпустил пока. Блядь. Оп! Нет никого. ку, -ку. Надо, надо благовоние, но тогда один из нас умрет. Да, скорее всего. Бля, мы можем. Держать, а, Вера. кстати, выпить эти обезболы, блядь. пошли выпьем подъем Давай. Давай. по 80. Точно. Давай. Че зря, что ли, их с собой носим, никогда их не пьем, но носим, они же, ну, не тратите все пить. Давай на Да, не таблетосы, таблетосы. У вас там по нулям, да? Как раз будет 80. Так раз я сейчас в ее комнату зайду, именно в ее комнату, и посмотрю, сколько там температура. Так, раз, таблеточки. Два таблеточки. Все, я, все, я заеду. Я 80, охуенно. Давай, все две выпьем. И, угу. и, давай, там, да, ага, 42. А где вторые? Че, вторые не сработал? А, вот, все, погнали. Все сработали. Охуенно. Блин, таблетосы рулят. Так, а я вот и... тогда возьму болталку? Да, давай что вот так термометр болтает, холода там нету холода нету болталки еще раз так как я болталка вот она Ты, блядь, да ебаный хуй, Стука. что я заебался о она она написала этом в этом блокноте значит огонек блокнот значит а призрачный огонек блокнот А, МПшка, не заточная, не тень, радиоприемник а, не говорил, отпечатки рук пока не нашли, короче, тут дохера еще чего. Не, не, не показывай, еще. Так, давай-ка выйди, я с ней поговорю. Давай, да. Я, если что в шкафу будет, тогда. Ты здесь? Бихает, бихает. Балим. сказал. У нас все есть, у нас все есть, сзади, это значит сзади. Я запомнил. Ну, ну все, мы выясним, что за призрак. Да. Выходим просто нахер, ты здесь, здесь и просто так, а он видно понял, да, что мы свалим, поэтому уже так Запись, да? минусовая это Юхай. ага так, из фоток, Дай, только две фотки, ну ладно, ничего страшного что у нас Юкай делает? Призрак, которого манит человеческий голос данный вид довольно распространенный, обычно обитаем в домах, где раньше уже беседе если Юкай близко, звук вашего голоса разозлит его и повысит вероятность нападение во время охоты Юкай слышит только тех, кто находится рядом а. Ты уже в тачке сидишь Перестраховываешься там Выйдет из машин Скажет привет Ну что, оставил? Да, оставил Вот если бы не этот прежний То не факт, чтобы мы узнали дальше Просто вот я услышал Что она где-то справа постоянно двери открывает Постоянно Решу поставить камеру 150. 150. Немало. Неплохо. Да. 120, лев... 120 уровень, 24 левел, нормально.